Виталий, приветствую тебя. Понедельник, традиционная наша встреча. обсуждаем рынки. Эта неделя, я думаю, что будет ну, рассчитывать. не хочется привлечь, конечно же, беспрецедентной по волатильности, но есть основания говорить так, потому что долгожданное заседание Федрезерва в среду. Также первая пятница в месяца – это классика по американской статистике отчет Non-Farm Parallels. Это, опять же, если... Волатильность подусядет, Федрезерв к пятнице. Там еще статистика по рынку труда точно под конец недели раскачает. Также будет заседание Банка Англии и куча таких релизов. Не то чтобы второсор, но по сравнению с этими, конечно же, менее значимы по американской экономике. Я предлагаю сегодня, ну, как минимум, затронуть ситуацию с индексом доллара, потому что динамика этого инструмента, она будет напрямую зависеть фактически от тех решений, которые будут приняты федеризированием, и доллар уже повлияет на прочие финансовые активы. Ну что, скучать не придется? Точно. Что у нас по ФРС? Если говорить про оценку вероятности повышения ставки, то пока особо настроение не изменились, все ждут повышения ставки на 75 базисных пунктов, возможно, также в декабре будет точно такое же повышение. Очень много спекуляций на тему, что все, достаточно уже разгонять ставку, ФРС должен одуматься, поскольку... Экономика подает отдельные признаки существенного спада и прежде всего здесь делается акцент на рынок недвижимости, где серьезные просадки по продажам дому, по строительству, растет ипотечная ставка, которая вот прям сегодня смотрел еще, хорошее интервью было на Блумбике, что действительно превысило 7%, это в половиной раза выше, чем была чуть больше года назад. И при такой ставке, ставки кредитования ипотечного на долгосрок, конечно же, ипотека становится неподъемной, если говорить о кредитах на 30-40-50 лет, и это охлаждает рынок недвижимости. Но вот на своих брифингах я уже также отмечал, ну разумеется, ставки по ипотеке выросли, и ФРС говорил о том, что они неизбежно вырастут, потому что растет ключевая процентная ставка, это прям ежу понятно, как могло быть иначе. Но при этом американский регулятор всегда ожидал, что и не питал особых иллюзий, не рассчитывал на то, что ужесточение политики не приведет к какому-то экономическому спаду. Просто все было как бы в плане рисков допустимо. То есть ФРС готов сейчас наблюдать за слабым рынком недвижимости, даже пожить в условиях слабого рынка недвижимости. Но самое главное, нужно победить инфляцию. А инфляция, как мы помним, остается на крайне высоких значениях. Демонстрация Кан, давай у меня индекс доллара открыт. Котировки 110.96. Фактически я остаюсь сторонником идеи того, что индекс доллара выйдет на новые максимумы. Виталий, видно уже демонстрацию, да? Да, да. да отлично. Локальный максимум, точнее минимум, который мы видели неделю назад, он сопал там с диапазоном 109.50, 109.20. Опять же, вот этот период в чуть более неделю неплохо использовали продавцы индекса доллара, поскольку в этот период росли рисковые инструменты. Мы помним, перед заседанием Европейского центрального банка евро прорвался выше паритета и даже пытался закрепиться выше отметки 0.101. Но после заседания Европейского центрального банка все пошло на спад, евро ушло ниже паритета. Котировки по индексу доллара 110.96 и э, вот этот уровень поддержки, который обозначен на 110, э, на мой взгляд, пока что является довольно солидным уровнем. Чтобы его преодолеть, э, нужен прям конкретный сигнал предрезерва, что все достаточно с повышением ставок. Мы решили типа, либо замедлить существенно темпы ужесточения политики, либо вовсе отказаться от э, дальнейших аналогичных решений э, и э, ну, с целью посмотреть, как экономика адаптируется к прежнему решением по росту ставок. Я считаю, что этот сценарий маловероятен, поскольку за последние недели вообще не было ни одного сигнала, свидетельствующего о том, чтобы базовая инфляция пошла на спад. Я ожидаю ее роста к концу этого года. Сейчас напомню, что базовая инфляция в США находится на отметке 6,6%. Это максимум за 40 лет. По консенсусу, прогнозу, который видел вот Блумбер, а это оценка, мне кажется, больше, чем 50 мини экономистов, базовая инфляция будет в районе 72 процентов. Поэтому до конца года я сторонник идеи того, что на 1,5% ставку еще поднимут. И я ожидаю в связи с этим все-таки обновления индексом доллара, максимумов локальных-многолетних, настолько многолетних, что вот, вот за рубеж 115 – это максимум больше, чем за 25 лет. Поэтому э, хотелось бы, конечно же, к следующему эфиру, который будет у нас в понедельник, э, увидеть бы доллар индекс доллара в районе 115 пунктов. То согласен с тем, что пока что нет причин на ставить на снижение э, инструмента, тогда рекомендую тоже подключаться, присоединяться к длинным позициям, ждать восстановления, визуализировать, потому что куда без этого, как дополнительное, мотивации и триггер для роста активов и ждать восстановления. Так, по евро у меня была сделка. Я все пытался поймать на локальных максимумах. Именно перед заседанием Европейского центрального банка там сделка была со стопом на отметке 1.0020. Эта сделка была закрыта по стоп-лоссу. Но опять же, я не теряю надежды, все-таки найти более интересный уровень входа, в результате которого все-таки сделка потом достигнет профитного ориентира, в частности, если ставить на снижение. Текущие котировки 0,9924. Я также рекомендую смотреть на уровень сейчас 0,99. Можно поставить отложку sell-stop на эту планку, стоп-лосс на уровень 0,9970 и ждать снижения европейской валюты дальше. Надежда на ИЦБ, то, что ИЦБ повысит ставку, просигнализирует о готовности повышать ее активно дальше, и это должно было бы сильно поддержать позиции евро, они отчасти как бы реализовались, потому что рост евро мы увидели до заседания Европейского центрального банка. Но после заседания ИЦБ евро перешел к снижению и продолжает падать и сейчас. Почему больше разочарования как бы итогов, от итогов заседания ИЦБ? Ну, Во-первых, Лагард так и не поделилась конкретикой по планам на дальнейшее повышение ставки в декабре. И нам приходится самим думать, насколько ставка повысится, но я думаю, что вряд ли больше, чем на 0,5. Ну и во-вторых, все-таки большинство сходится во мнение, что инструмент, ну, в частности для еврозоны сейчас, инструмент коррекции ключевой процентной ставки ⁇ это не лучший на рычаг воздействия на инфляцию. В конечном счете еврозона оказавшись еще и в условиях более высоких процентных ставок, может столкнуться с еще большим даже давлением для экономики. Я в целом с этим согласен, потому что экономические реалии в еврозоне не такие, как в США. В еврозоне, какой бы отчет мы бы не взяли, там будут сплошные минуса, сплошные просадки и ожидание такой безнадежной рецессии, которая по-прежнему идет. Надеюсь, что, что вот в рамках этой недели существенно там выше мы даже в текущий уже не уйдем. И дальше будет сначала монотонное, а потом уже более агрессивное снижение. Так, в прошлый раз еще разбирали рынок нефти, в частности бренд, который котировался там в районе 90-50 или даже 91. Сейчас котировки 92,74, причем максимум были выше 94 долларов за баррель на пике прошлой недели. Я удерживаю длинные позиции дальше. Рекомендую, друзья, вам также смотреть только и в сторону лонгов. Если будут снова снижения там, в районе 90 долларов за бар на мой взгляд, точно такой же значимый уровень для нефти сейчас, как, например, по индексу доллара 110, а по евро – доллару паритет. То есть от этих уровней нужно как-то трейдить, открывать позиции, рисковать. В данном случае мой риск основан на классическом фундаментальном анализе в ноябре вступит в силу решения ОПЕК по сокращению объема нефтедобычи и также еще вот в период ноябрь-декабрь это окончательное сокращение поставок ну, такими более-менее легальными скажем так кавычка возьмем путями со стороны России в отношении тех партнеров которые еще закупают российские углеводороды поэтому моя идея это дефицит Углеводородов до конца этого года, который может только лишь усилиться. И доллар-иену еще разбирали в прошлый раз, учитывая факт проведенных валютных интервенций. Собственно, когда я комментировал пару доллар-иены в прошлый понедельник, не было подтверждения того, что Банк Японии провел интервенции. Но он практически не признался в этом, добавив, что теперь Вовсе не будет комментировать свое активное участие на рынке. То есть, если интервенции будут, они будут такими латентными и скрытыми. Но, опять же, всем прекрасно понятно, что вмешательство было, потому что если бы его не было, то пара доллар-иена, скорее всего, хотелось бы уже существенно выше 150, там, одного, 152 иен за доллар. Это максимум, который мы видели две недели назад, а это же, же максимум за 34 года. Сейчас котировки 148 пунктов. В частности, я рекомендовал шортить в прошлый раз пару доллар-иенов с целью 145 пунктов. Но вот, к сожалению, фактически лоу был 145-10, чуть-чуть не дотянули до этой цели. Я сделку не закрывал, держу ее по-прежнему, хотя прекрасно понимаю, что профит был на 300 пунктов уже больше. Ну что уж тут поделать. Я сторонник того, что все-таки присутствие Банка Японии на рынке будет давить на доллар, даже несмотря на ожидания. Роста процентной ставки. И это, в конечном счете, будет сдерживать обвал японской иены. Поэтому, друзья, кто не закрывался, предлагаю держать шарты с целями прежними 145 йен за доллар. Виталий, слово тебе. Ну, в принципе, я в прошлый раз не в прошлый раз, а в прошлом году, мне кажется, мы обсуждали, или позапрошлом году по поводу назначение главы ФРС и даже главы ЕЦБ э, Павла и э, Лагард, они mm -hmm. же, помнишь, мы разбирали, что они юристы, да? Mm -hmm. Ну, видишь, к чему это привело. Я, в принципе, тогда еще говорил, что э, назначение на такие посты, скажем, не профессионалов э, своего дела, да, и если бы экономиста назначали, то они бы понимали, что печатание денег э, приведет к инфляции. Они напечатали очень много денег. Ну, в принципе, без печатания денег, скажем, экономика не будет развиваться, потому что реально, так скажем, то, что происходит в мире все время, достичь такого такого благополучия, да, в некоторых странах, ну, очень сложно. А вот за счет раздувания вот таких, таких пузырей, печатания денег, ну, как раз за счет будущих кредитов, потреблений, оно, скажем, такое идет развитие в некоторых странах. Поэтому то, что они будут повышать ставки, чтобы бороться с инфляцией, ну, им, так скажем, по барабану с той, с той точки зрения, ну, поднимут они там на 5, на 6%, и все там думают, ну, это плохо будет, ну, для них это плохо не будет, да, они будут свой процент зарабатывать на этих процентных ставках а то что э, это будет влиять на экономику на фондовые рынки ну скажем это их не касается так скажем э, но давайте перейдем к рынку конкретно э, поговорим о тех идеях которые я в прошлый раз говорил э, это был доллар франк одна из идей э, я называл э, цели э, точнее, точки входа где-то в районе паритета. То есть, э, на то время, еще пандемики я говорил, что здесь формируется шорт, а нужно бы подождать, подождать хотя бы минимум одну днемку Она, в принципе, закрылась неплохо. То есть видно, что э, то движение, которое было в пятницу позапрошлую, импульс, это, скорее всего, э, была коррекция. И мы получили, в принципе, неплохое движение. Э, э, там в комментариях спрашивали по поводу целей. Я называл цели 99-98, 99 мы сделали, 98 не добили чуть-чуть, но практически на этом движении, таком неплохом, можно было заработать. Что касается дальнейшего движения, буду их франку, пока без понятия, что здесь происходит. Достаточно агрессивно вкупают, и я пока вне рынка по инструменту. Дальше, что у нас еще было? Был у нас, была у нас нефть, да? Марки бренд марки Light, там аналогичная картинка. Я, как и ты, советовал покупать в районе 90-89. Достаточно сильная зона поддержки. Вот я ее отмечал, это уровень кипонач, там, коррекции 50-60%. Ну, имеется в виду нижняя коррекция. Мы неплохо отросли. Что дальше? Получится ли дальнейший рост? Время покажет, да. Я пока придерживаюсь лонгов, с текущих покупать как-то довольно агрессивно. В принципе, как и ты сказал, если мы чуть-чуть еще раз корректируемся, то, кто ранее не купил по 90, если мы туда придем, тоже можно повторить угу. этот момент. Обязательно соблюдайте риски, потому что здесь нисходящий тренд, и могут провалиться вполне снова к 80. Ну, время покажет. Дальше что еще было? Был доллар-рубль. Рекомендация на покупку. Он пока на месте торгуется, да? То есть видим, что здесь его э, невидимая рука рынка удерживает в очень узком диапазоне. Там прошлой неделе все удерживало. Э, прям там такой, как, такой flat, flat, да. Э, пока я придерживаюсь дальнейшего роста. Кто ранее не покупал, в принципе, текущие цены, э, дальше вижу. Но ну, пока картинку в лонг не поломали, так скажем. Отмена сценария, как я уже напомню, смотрел в прошлый раз, это обновление минимумов сентября, то есть это в районе там, 55, условно, 57. Есть такие уровни э, локальные есть и более такие сильные 55, 57 локальные. Пока мы выше этой зоны, я пока придерживаюсь Лонга. Он лонг, здесь потенциал очень хороший. Ну посмотрим. Обязательно тоже риски соблюдать, потому что здесь могут и провалиться, аналогично как и по нефти вниз. Дальше по новым идеям, чтобы я сказал, хотел поговорить о золоте, да, я его на прошлой неделе тоже советовал ребятам покупать, он в принципе неплохо мы росли, но это закончилось, кстати, в конце недели, в пятницу достаточно сильно слили. Я показал лонг, но этот лонг был довольно такой рискованный. Пока золото выше пятничного минимума, то есть такой уровень, 1637. То есть здесь можно набирать покупки да? отмена сценария будет если мы провалимся ниже прошлого недельного минимума это в районе получается 1617 долларов такой у нас был заходной импульс если это все-таки был импульс на разворот вот этого нисходящего тренда то сейчас покупки, в принципе, довольно интересные. конечно здесь бы подождать э, заходного локального импульса, потому что у нас получается опять если импульс есть, нам, нам нужно хотя бы показать, что здесь явно есть интерес к покупкам. То есть, с текущих эта покупка рискованная, уже при подтверждении можно будет более понятно говорить, будет ли здесь рост. Ну и то это, так скажем, э, э, почему я здесь покупаю, не только из-за модели, которые здесь присутствует, а здесь э, ну, скажем, такая точка экстремизма экстрема, да, довольно низкие цены, конечно, это против тренда, как мы видим, у нас тренд нисходящий, и вот здесь, если идет рост, то рост получится, мне кажется, неплохой, да. если проваливаемся ниже вот этого минимума, минимума прошлого, прошлого месяца, ну, точнее, не прошлого, а текущего месяца, потому что у нас еще октябрь не закончился, то здесь провал может быть получиться сильным. Поэтому пока я за покупки, в принципе, если не ошибаюсь, то тоже тоже за покупки да, по золоту. И по серебру аналогичная картинка, выше условно там 19, я бы покупал данный актив, аналогично отмена сценария обновления минимумов текущего месяца. То есть это уже будет... Такой... Более шортовый сценарий, как и по золоту, потому что у нас здесь такое сильное накопление на последние 4 месяца, с него могут так и довольно сильно на несколько долларов провалиться по серебру, а по, по, по золоту там несколько сот долларов. Если мы все-таки будем обновлять вот эти минимумы, о которых я сказал. Что касается валютного рынка, там я там, по некоторым парам у меня 50 на 50, его комментировать не буду. По криптовалютам. Довольно неплохо прошлой неделе получилось. Я советовал покупать всем и публично, и в закрытых каналах. На, на текущий момент пока рост, я за рост, дальше, да, кто не купил ниже, можно присмотреться с текущих выше 20 тысяч биткоин, я залог. Да. Если будем сильно падать, то там уже будет сценарий отмена. Аналогично эфир. Здесь, кто раньше не купил, очень хорошие цены были в районе 1300. Хороший уровень поддержки, неплохие модели. Довольно хороший рост получился, вот почти 20%. Так, по фондовому рынку. Пока быки, скажем так, атакуют, но посмотрим, что здесь будет ближе к среде, да, или пятнице, вот если мы сегодня перекроем пятничный рост, такой, то мне кажется, что здесь будет ломать вот этот восходящий локальный тренд, вот если его перекроют пятничный рост, там, с коррекцией ближе к среде, картинка будет более ясной, сейчас пока в мир... То же самое касается валют, Ну именно индекса долларов. Uh -huh. Ложная ситуация. Ну и в принципе все. Пока крипта вон, золото, серебро, вон, напомню, и, что нужно соблюдать риски, потому что эти все инструменты против трендов, аналогично как нефть, могут и сильно провалиться. Поэтому, чтобы не было такого дальше, пишем там, там на одной сделке потерял весь депозит. Да. да, это я согласен. Да. Но это такие традиционные правила. Я думаю, что те, да, кто да. внимательно нас слушает и, в принципе, работает правильно на финансовых рынках и знает, как и что нужно делать и что такое правило риск-менеджмента, Виталий, ты закончил, я так понимаю, да? Да, да. В принципе, все. Такие, такие идеи, они такие, достаточно такие скользкие. Так угу. Ну, посмотрим. Прошлой неделе неплохо отработалась Посмотрим, как это, если какие-то будут скажем, коррекции волнений mm -hmm. по рынку у меня. Да? Я, в принципе, в комментариях, если спрашивать, я в прошлый раз отвечал ребятам по, по вопросам. Ну, посмотрим. посмотрим. Да. Возможно, Вось... возможно, да, какая-то картинка ближе к среде пятницы будет получше. Возможно, это в среду будет такой какой-то прострел. И в пятницу, но ну, еще не забываем, что у нас на носу выборы, да, в КЗС. Вот, да, будет, да. вот это нужно... как раз после этой недели можно будет, прям, сфокусироваться на выборах как в следующем триггере для да. всех финансовых рынков. Да, вот там нужно быть осторожным, потому что выборы, как мы знаем, в США, вот, э -э вот там могут быть такие прострелы, гепы, проскальзывания, поэтому там нужно очень угу. угу. да, вот так, что там и стоп не поможет. Да, полностью согласен. Так, ну что, тогда ждем заседание ФРС. Это среда, это мощный триггер для всех финансовых активов. Еще раз, друзья, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов, безусловно, крайне важно, всегда важно. Но ну, а сейчас, когда мы готовимся к такой же арене финансовых рынков, это важнее войны. Подведем итоги тогда в понедельник, точно активы будут на совершенно других уровнях, я в этом не сомневаюсь, и лично как фанатично настроенный трейдер, скажем, в отношении доллара, думаю, что у американской валюты будет больше оснований для развития восходящей динамики. Спасибо тебе, Виталий, спасибо за эфир, за за твое время и до следующей недели. Пока! Пока, -пока.